Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Русский язык поэзии Текст. Я с вами и как обычно мы занимаемся русским языком. И сегодня мы разберем э, фрагмент из стихотворения Николая Степановича Гумилева Нигер и строчки Строфа, последняя заключительная строфа этого стихотворения, посвящена Африке. Если вы знаете, Николай Степанович Гумилев был заядлым путешественником. И трижды совершил э, путешествие в Африку. И вот Африка и будет в центре нашего внимания. В сердце Африки пение полно и пылание. И я знаю, что если мы видим порой сны, которым найти не умеем название, это ветер приносит их Африка. Твой. Давайте разберем это необычное интересное предложение и посмотрим, как оно устроено. в нашем предложении пять частей первая часть сердце африки пене полное пылания подлежащее сердце сказуемое полно вторая часть это предложение и я знаю прикрепляется к первому сочинительным соединительным союзом и третья часть что это ветер приносит их африка твой обратите внимание что союз отделен от придаточного предложения Другими двумя предаточными. Второе предаточное, если мы видим порой сны. Сны какие? Четвертое, последнее предаточное, пятое предложение, которым найти не умеем названия. Таким образом, перед нами сложные предложения с разными видами сочинительной и подчинительной связи, состоящие из пяти простых предложений. Между частями сложного предложения мы поставим запятые. Обратите внимание, что на стыке двух союзов, что и если мы ставим запятую потому, что второй части... Союза нет, то есть нет слова «то», из-за которого мы бы могли поставить на цифре 6. Нет слова «то», из-за которого мы бы могли не поставить запятую между союзами «что» и «если». Запятая ставится везде, кроме, обратите внимание на цифру, на конце, на стыке. Значит, после слова «порой» мы не ставим запятую, потому что это просто конец стиха. И здесь запятая не нужна нам. А запятая ставится только после слова «сны», потому что к нему прикрепляется предаточная, определительная предаточная. Итак, мы разобрали сложное предложение, мы посмотрели, из каких частей оно состоит, мы построили его схему. Мы убедились, что это предложение с разными видами связи, есть сочинительная связь, выраженная союзом «и», есть подчинительная связь, выраженная союзами «что», если союзом «словом который», такого рода предложение разбирать сложно, но это всегда увлекательно. До новых встреч, друзья!